Пацаны, помашите ручкой. Mm -hmm. Ручкой помашите. Доброе утро. Доброе утро, Вьетнам. Доброе утро. А сейчас будет... Дай бог. Давай на бесконечную стриму головой. Та-та-та-та-та-та. <с elk magicnicamente> <espíitor> <Championship Remesa> И высоко трав.